Если вы не очень доверяете современным производителям мясной продукции, этот рецепт вас заинтересует, ведь нежную и сочную ветчину для своей семьи и к празднику приготовить не так и сложно, поверьте. Вы любите бутерброды с мягкой и сочной ветчиной, но в последнее время не доверяете производителям, не надо лишать себя любимого деликатеса, ведь ветчину легко можно приготовить дома. В этом рецепте я расскажу вам, как приготовить домашнюю ветчину, Процесс простой и легкий, но готовится ветчина не так быстро, как хотелось бы. Я использую нитритную или пиклевую соль, она помогает сохранять красивый цвет мяса, работает как консервант, но вы можете обойтись и без этой добавки. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Приготовим рассол, в воде растворим соль обычную и нитритную, добавим перец и лавровый лист, Закипятим, пусть остынет. Выкладываем подготовленный кусок мяса в рассол, с помощью шприца вводим весь рассол в мясо. Накрываем мясо и ставим на сутки в холодильник. Просоленное мясо плотно заворачиваем в пленку, завязываем концы пленки, чтобы при варке вода не попадала внутрь. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Доводим до кипения воду в казане или толстостенной кастрюле и выкладываем будущую ветчину. Варим на маленьком огне при очень слабом кипении 2 часа, затем отключаем огонь и даем ветчине остыть в воде. После полного остывания снимаем пленку, помещаем ветчину в холодильник, затем нарезаем и подаем к столу. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов ингредиенты этого вкуснейшего блюда свиная мякоть 2 килограмма лучше всего окорок соль 2 столовые ложки чеснок 3 зубчика нитритная соль 1 чайная ложка можно без нее смесь перцев молотая 1 чайная ложка лавровый лист 1 штука вода 500 миллилитров количество порций 10-15 комментируйте подписывайтесь лайкайте Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи!